Обзор пихты Нормана В нашем интернет-магазине Войный Дворик Здравствуйте, уважаемые друзья Сегодня у нас обзор Пихты Нормана Примерно она По 20 сантиметров Вот у нас пихточка В следующем году она очень хорошо пойдет Еще раз говорю, это пихта Нордмана Описание, информацию я не даю, потому что Можете спокойно зайти в интернет и посмотреть Но дерево очень красивое Пиф Пифка-кавказская норма нам называется. В нашем интернет-магазине отсылается почта и транспортная компания СДЭК. Ссылка на этот товар будет в описании. Так что смотрите, заказывайте, подписывайтесь на канал, чтобы знать, и какие позиции у нас появляются? С вами был Евгений Филимонов и питомник хвойный дворик. Писта Норману.